Вот ты до чего докатился, Борщев! Алкоголик несчастный. Что, с получкой выпить нельзя? Знаю я твои получки. А я тебе духи купил. Марки Москва. Точно помню, что покупал. Ты их выпил. С Колей. Ты мне всю жизнь искалечил, Борщов. Да вот. Начинается. Да, э да. Начинается, начинается, Я на тебя два года угробила. Думала, что мы поженимся, и все у нас будет, как у людей. А ты, игота, игота, перейди на Федота, а с Федота на Якова, а с Якова на всякого. Какой же ты подлец, Борщев.